Всем привет, дорогие друзья. Всем привет, дорогие друзья. Наступил новый день, и мы отправились в другую деревню. Байрам-Алилер. Байрам-Алилер. Это деревня жены старшего брата Айхана. Жены старшего брата Айхана. Здесь вся их семья. Большое хозяйство. В общем, очень интересно. Мы сейчас вам все покажем. Друзья, пока нам готовят кофе, покажу вам деревню и дом к сожалению многие дома пришли в упадок старые дома с момента основания этой деревни и например это вот старая кладка кирпич каменная кладка но дома сейчас строят перестраивают вот вы видите здесь тоже такой старый дом который был они постепенно разрушаются она а их вместе, например, могут оставить из этих же камней, сделать еще одну стену. В общем, вот это вот дом родителей жены старшего брата Айхана. И сейчас мы пройдем вовнутрь. Покажу вам хозяйство животных. Вот здесь видно Здесь есть трактора, различные приспособления для сельского хозяйства и старые, старые, старые дома до сих пор. Старые дома до сих пор видны. Ну, а здесь старый дом, вот на этом месте его перестроили в, в, в такой вот бетонный дом. В общем, заходим в ворота. И первое, что нас встречает, это Трактор и, конечно же, сена сейчас кормят коров. Женщины работают и сейчас дают сена животным. Вот они маленькие. Не бойтесь, ребята, не бойтесь. Вот они маленькие телеты Очень классные даже. Немного боятся, конечно, но не ходит. Я их уже кормила. Ой, такие хорошенькие. Совсем маленькие. Боятся, конечно, подходить. Не бойся. Не, не бойся, не бойся. Понюхай. Ай, боишься? Ну, что ты боишься? Что ты боишься? Что... Красивый. Вот этот, вот этот теленок очень красивый. Ну, не бойся. И э, чуть дальше вот там вот стоит совсем маленький теленок. В общем, я их боюсь, а они, наверное, боятся меня больше, чем я их. Э, говорят, что они ничего не сделают, поэтому давайте на свой страх и риск пройдем и покажу вам совсем совсем маленького теленочка вот он здесь стоит совсем маленький теленочек он еще совсем молочный только тоже боится ой, не бойся ой такой прям нюхает руку и носик теплый и влажный. Ой, не бойся. Ой, ой не бойся, не бойся. Оу. Нет, этот не боится. Ну что, что, что? Ой, ой. Ой. ой. ой. Скоро вам тоже дадут покушать. Не бойся, не бойся. Ну что, оставим этих ребят дальше. В их дружной компании. Очень красивые, конечно. Особенно вот эта вот корова. Невероятно красивая. Но она боится. Боится меня больше, чем я ее. Да? Как тебя зовут, интересно? Красивая корова. В общем, вот такое вот здесь хозяйство корова. В этом э, доме есть только коровы, э, собака и куры. Ну, ребята, счастливо вам оставаться. И покажу вам собаку. Собака. Кирлят, мады. И здесь есть вот такая вот собачка, которая очень любит играть со всеми, да? Как тебя зовут? Ты любишь играть со всеми, да? Жарко тебе, да. Тоже жарко. О, наигралась ты, да? Ой, красавица такая. Красавица. Красавица. Ой. Очень, конечно, животные. Красивые, прям добрые. И вот такое вот здесь хозяйство. Фуры. Вот мы видим, женщины здесь привезли новую траву и женщины ее сбрасывают с, с повозки и относят, давайте посмотрим куда ее относят, ее относят в сарай, заготавливают сено таким образом э, на зиму. Ну кышечень я перс у нас Ага, не Ага. Да, заготавливают на зиму, чтобы потом давать коровам, кормить животных. Вот здесь такое большое количество сена. Потрясающе. И посмотрите, какие здесь своды. Старый-старый дом. А пахнет. Ох. Невероятно. Запах потрясающий. В общем, друзья, вот такое здесь небольшое хозяйство. Еще пройдем с вами сейчас в дом. Пройдем с вами сейчас в дом. Здесь вход. Здесь такая небольшая Терраса типа балкончика. Далее. Расположены жилые комнаты. Спальни. И так далее. Комнаты для гостей. И если повернуться прямо, то мы попадем непосредственно уже на кухню. Сейчас покажу вам кухню я уже чувствую запах кофе здесь кухня здесь кухня и идем в гостиную а, кофе уже выпали и здесь гостиная и здесь гостиная все сидят, пьют. Сначала траву косят, привозят и для того, чтобы она высохла, ее раскидывают. Очень тяжелая работа. Бучок очень тяжелая работа, сколько, сколько сил этих женщин, в общем, раскидывают ее вот таким образом. Вот. Друзья, здесь вот такой вот трактор. Айхан сейчас зайдет в трактор и покажет нам, как там все устроено. Айхан, сам трактор Кулана Я Бен, был трактор Кулана, мы думаем, Diyemem, ha, вот такой вот весь трактор. Так, mm -hmm. hmm. что у нас Я на обед? знаю, как Я не знаю, Domates var, karpuz var ciğer, var, ciğer kavurması var, tatlı var, yoğurt var. Var oğlu var, Tabii Allah her şeyi var. vermiş. Köy ekmeği var. var Afiyet olsun. Teşekkürler. ben korkuyorum. Lan ne gezin istersen. Böyle dersen şimdi Emin Engel'i şüphelendirecek. Bir şey yapar da durursa Emin Engel başımıza ekşir. Onun karnı kadar, kadar darmış ki deme gitsin. А что-то камара не слышишь? Ничего, Крис. Идем на А я не могу. Не не важно. Не важно. Не важно. Ha, ama uzun bir şey yok öyle ne var? O ya siyera yapıyor. Bir iki yüz şey değil pek biraz acayip. Siyera yapıyor ha. Benim de. güzelim. İyice karıştırmadım. Şimdi Şevki dayım var yanımda. Biz ona Şevki dayı diyoruz tabi. <gülüyor> hem annemin dayısı kendisi, benim annemin dayısı. Hem de yengemin babası. Hem dümür hem dayı. Hem dümür, hem baba taraftan, bizi anne taraftan bizim akrabamız. Dayı. Evet. Bu da Fadim yengem. Fatme. E, Fat Fatme yengem, Fatme yengem, yengemin annesi, benim bebekliğimi de bilir işte, ufaklığımı her şeyi bilir. Sen yani. işte bu köyün bayramların kurucusu bayramdı. Tornuş şarkı yıldırım. Onun dedesi bu köyü geliyor kuruyor. Onun evet. babası Halil. Oğlu Halil, babası diye Halal. Sen de, senin baban da hadi. Senin baban da hadi. O ki yada <yıldız. gülüyor> bu. işte. Ders bitti mi? Dayı köyde nasıl geçiyor hayat? Ne yapıyorsunuz? Hayat yazın sıcak için soğuk. Soğuk. Kar çok yağıyor evet. değil mi? Çok normalde var. Normalde. Çok değil. E, buraya Emre gölü de açılmış artık. Açıldı. Serinlemeye gidiyor mu yazın? Ben gitmiyorum. Gidenler var. Gidenler E ne yapıyorsunuz? Tarla takka hayvancılık. Etkili etkiyor hayvancılık. А не evet. evet. Вот такие же здесь потрясающие люди, друзья. Все наши родственники, представляете, очень большая семья. И сейчас мы уезжаем из деревни и отправляемся в Афьон, в город. Это вы увидите уже в следующем видео, а сейчас покажу вам еще чуть-чуть деревню и уже будем с вами прощаться. Вот так вот выглядит дом снаружи. Раскидали все сено, чтобы оно сохло. Трактор. И выходим за ворота. Дети гуляют, гуляют, играют. хочу поехать. Вот такая вот обычная, самая обычная турецкая деревня. Сейчас в деревне очень много народу, потому что байрам, праздники. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось наше видео из деревни. Как я уже говорила, сейчас мы едем в Афьон. И все об этом красивом городе вы узнаете уже в следующем видео. А на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.